Ну да, это важно, чтобы быть здоровой и обезопасить окружение. У деток своих надо беречь и нужно прививать. Мы сегодня пришли беречь ребенка, получили 50 доз. Вот, постепенно будем приглашать детей на прививку. Устраивать ажиотаж и толкучку. конечно, мы не намерены. Тем более сейчас, когда заболеваемость довольно высокой.